В свое время, не помню, я рассказывала такой случай, немножечко отвлекусь, но в тему. Я ехала в общественном транспорте утром, и сзади меня сидели две женщины. И одна другую как раз рассказывала, говорит, слушай, мне приснился слон, а... дело в том, что она похоронила своего мужа, дети уже взрослые, они уехали, вот она осталась одна, делать нечего, вот сидит телевизор, смотреть целыми днями, там что-то подъедает. И вот ей сон о том, что муж на том свете женился. Она проснулась в шоке, пошла в церковь, поставила свечку, значит, но сердце с ним на месте, и вот она идет на кладбище, это было уже, ну, в принципе, зимой, но в такой какой-то адекватный теплый период, она, значит, ищет эти вот могилки. И почему-то теряет вот этот путь и обходит каким-то окольным. И увидит, случайно натыкается на могилу, которую видела во сне. В том смысле, что и муж, умерший, рассказывал а вот эта женщина, на которой он женился вот, в том мире, что называется. А, описал ее, как она выглядит, назвал ее имя, фамилию и отчество. И она натыкается эту могилу. И когда она наткнулась на могилу, она пришла хромейший шок, и вот рассказывает своей знакомой или там подруге вот в общественном транспорте эту историю, которую я слышала, что она потерялась, сейчас не знаю теперь, как это все воспринимать, вообще муж или не муж, правильно она жила, неправильно, вообще чьи-то дети, то есть человек дошел вот в столкнувшись вот с таким сном явью, да, она потерялась и понимает, что жизнь-то вообще она жила, жизнь ей сон, сон ей жизнь, как это вообще что происходит в этом мире. Поэтому здесь вот эта тема половой принадлежности я бы сказала эта тема прежде всего, всего осознанного выбора и выбора кармических программ, то есть вот этих вот бизнесовые племена, когда люди приходят в одну группу для того чтобы соединиться вместе. у меня было очень много таких клиентов, и они здесь очень хорошо реализовываются вдвоем, когда они понимают, что у них общий кармический урок, и продинамить его, пройти здесь классно, красиво, вкусно, шикарно, да, сделать стартануть, сделать в короткий срок дом, обеспечить семью, сделать карьеру, сделать очень многое в жизни на самом деле – но с минимумом, с минимумом для дома, для вот этих вот поесть, покушать, поспать, а именно реализоваться как личность, сделать очень хорошую, понимаете, база в плане плеча, фундамента, когда ты знаешь, что тебя не поставят и посоветуют, и вот именно с хорошим, то, чем у нас люди не умеют пользоваться в общении между друг другом, не то, что друзья, а именно в семье.